12 марта, подумал записать видео, может кому интересно будет. Вот у меня такая хризантема, не следил, да, не обрезал. это вот она вытянулась вот до того, что, что вообще ну, невозможно, это же некрасиво вообще. Вот, что сделала? Вот так вот почеренковал, вот так с ладонь и отрезаю, с ладони отрезаю. Вот эти вот стоят черенки в воде. И дальше... Вот здесь вот они пустили корневые отростки. Вот я их вытащил. Вот в таком состоянии они. Вот. Ну, за всем этим надо следить. Но дальше еще проблема. Их много. И в магазин идти покупать вот а такой горшок, не знаю, рублей за там 150. Нафиг надо. Хотя можно сделать вот из бутылок. Вот такие бутылки, они не подойдут с вытянутым горлышком. И разницы никакой нет. С под пива, не под пива. кажется. Главное, чтобы верх у них был не вытянутый. Вот такой вот. А дальше что? Отрезать вот так надо. Вот это вверх, допустим, да? Отрезали, перевернули. И вот так вот <coughs> поставили в нижнюю часть. Вверх ногами. Вот таким вот образом. А чтобы вот это вот сюда земля не высыпалась вот снизу, есть два варианта. Во-первых... А можно ее и не откручивать, можно пусть закру... полуоткрученной. И часть воды будет вытекать, часть не будет. И дальше я на низ бросал или вот использованные пакетики из-под чая. Вот так. Кидал, чтобы вода не выливалась. Или вот так вот пробку брал и на низ. Вот так вот получалось. Вот она пробка там. А, ее не нету. Хорошо, сейчас сделаем пробку вот так вот, потому что дырка вон, оттуда и земля будет э, слишком высыпаться, поэтому вместо дренажа вот так вот пробочку туда опускаем, сверху ложкой земельку, хоп, она, земля прижимает пробку, она уже никуда девается, и вот получается вот так вот пробка стоит, а вот здесь вот будет земелька. Потом берем вот такой вот черенок. Это корневой отросток, хоризонтемы. Сюда, там уже земелька у меня есть. И как раз вот она выглядывает только-только. Вот я уже этих приготовил. ну все. Дальше куда-нибудь на подоконник уже тепло. Ну еще как вариант есть, вот когда вот такие вот они. то можно вот такой вариант сделать. Тоже смотрится интересно. Как будто бокал какой-то. Видите, внизу пробка. Я ее приклеил бокситкой. Потом чуть-чуть она отвернутая. Когда сюда водой проливаете. Лишняя вода вот здесь вот выбегает. И ни в коем случае на подоконнике не остается. У вас подоконник всегда будут чистыми. Вот, я уже много снимал видео. Может немного, но не одно видео снимал. Что у нас горшки вот такие вот. Это не знаю, баба какая-то тупая придумала. Разве можно вот такой горшок? даже вообще преступление делать. Вот зачем вот такое маленькое блюдце делать? Идиотизм. Чуть перелил и все, она идет на подоконник. Ну вот еще как вариант. он у меня баночка из-под шпрот. Вот такая бутылка любая уходит. Вот берите от жигулевская, да? Ну, может у вас там нету, но у нас есть дырочки внизу проделал поставил все у вас будет сухой подоконник вот такой вот вариант